морской собор на площади перед ним выложен огромный якорь вот по нему мы сейчас идем вот и как раз как по заказу выглянуло солнышко и купола заблистали Соборы. Вот такая вот красота. Памятник Макарову. Так, а это, если я не ошибаюсь, захоронение революционных времен. Сейчас подойдем поближе. Это у нас братская могила рабочих и матросов, погибших во время Великой Октябрьской Социалистической Революции и Гражданской войны 1917 и 1921 год. На граните выбиты фамилии. Вот, не только Великая Хотя Социалистической революции, но также 905-906 год бесстрашно выпали в борьбе за свободу. И подвигом путь октябрю озарили. А теперь, друзья, мы отправимся вот за этот забор, где силами Министерства обороны был создан филиал парка Патриот, так называемый Парк Адмиралов. Адмиралтейство императора Петра I. Вот. К столетию Кронштадтского восстания. Восстание моряков Кронштадта 28 февраля. 18 марта 1921 года было вызвано диктатурой большевиков и политикой военного коммунизма в период гражданской войны. При подавлении восстания здесь, в Кронштадте и во льдах Финского залива погибло более 2000 человек. Свыше 6000 человек отправлено в заточение. Адмиралтейство встречает нас душистым запахом тюльпана. Ой, жалко, телефон не передает запахи. Ой, красота. вот площадка для конференции с мультимедийным экраном. Дальше идут военно-патриотический парк культуры и отдыха Патриот Западного военного округа, нулевая миля кронштадта Дальше идут Бюсты Адмиралов. Часовенка стоит. Какая красивая на солнце переливается мозаика. Напротив часовни находится вот такой вот мемориал. Так, это у нас Историко-культурный комплекс «Морской славы России» мемориал памяти военных руководителей Кронштадта открыт 25 июля 2020 года. Военные руководители Кронштадта. Начиная с 1724 года, 1724 год, адмирал Томас Гордон. И заканчивается семнадцатым годом Адмирал роберт николаевич вирен фамилию могу неправильно сказать простите. мемориал. Сейчас подойдем, посмотрим. Не специалист в морских делах 1921-2021 революционный матрос без козырка установлен российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Красивый, очень красиво сделан. И недалеко от этого памятника, за небольшой оградкой, находится настоящая древность этого парка. Док. Док, который начал строить еще сам Петр Первый. Посмотрите на его состояние. К сожалению, ближе не подойти. Только отсюда можно посмотреть. Правда, не удивлюсь, что это док времен Петра Первого. Посмотрите накладку. кладку. Кирпичи явно не современные, это камни. И в некоторых местах уже корни деревьев вытолкали камни наружу, и они все осыпались. Теперь, друзья, давайте вернемся к часовне и продолжим обход в от него. Плюс Петра Первого, строителю дока, царю Петру Первому. Док царем Петром первом собственноручно был заложен в 1719 году. Док открыт императрицию Елизаветой Петровной 30 июля. 1752 года вот такой вот монумент и мортиры с ядрами. С монументом у нас яблоневый сад красивый. Близко подходить не буду, вот так покажу. Сейчас как раз яблоньки в цвету, очень красиво. А мы с вами идем к колею Адмирала. В красивую пору мы приехали. Все цветет. сигнальный буй парк патриот министерства обороны ой какое Нет. красивое дерево все в цвету и меня тоже тяжелее штанги я буду штангой Uh, oh, Это прощения за часто попадают микрофон. Крымштадт это остров, который со всех поронов чтобы яблони. Здесь, ну, так, давайте издалека посмотрим на организацию аллеи адмиралов. Вот так вот по 5 бюстов. полукругом стоят адмиралы. Всех я перечислять не буду, подведу как всегда к первому и последнему. Первым у нас стоит бюст адмирал, генерал адмирала Абраксина Федора Матвеевича. 1661-1728 год. Один из создателей военно-морского флота России сподвижник Петра I, командующий флотом в Северной войне и персидском походе. Эссен Николай Оттович 1860-1915, участник обороны Порт Артура, командующий Балтийским флотом. Адмирал Григорович Иван Константинович 1853-1930, русский военно-морской и государственный деятель, участник обороны Порт Артура последний морской министр Российской империи. И последняя пятерка адмиралов относится уже к советскому периоду. Ну и отдавая дань советским адмиралам, последнюю пятерку, я обойду поближе, чтобы вы всех смогли рассмотреть. стоит сетка. Сеткой отгорожен водоем. Похоже это и был царский док. Вот к нему идет канал. Идем посмотрим мороженецу и продолжение парка выставка военной техники вот такая вот наверное скорострельные пушки бочка. Стальные рейдовые бочки типа РБ предназначены для удержания на поверхности воды конца цепного или тросового бриделя при оборудовании рейдовых стоянок кораблей и судов. Очень интересно. Будем учить терминологию морскую. Вот такая вот выставка рейдовых бочек. А здесь вот якорная морская мина. Краб. Типа КБ. Интересно. С С 31-го года на вооружении. А дальше идут уже артиллерийские орудия какие-то. 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12. 122-миллиметра главы ЦД-30А. Самоходная гаубица Гвоздика двадцать один, самоходное артиллерийское орудие двадцать девять, Нона С, БМП один, это понятно. БРДМ-2 БТР-80 Старенькая БТР-60 Бтр 50 с гвардейским значком даже. Это зенитка, шилка и легендарный Зил 157. -й. Половина военных. Пенсионеров на нем учились ездить. Так, вот такого я даже ни разу не видел. Это, как я понял, ходовые винты обалчить. Это уже какая-то ракетная техника здесь или торпедная. Я в этом не понимаю. Торпедная, похоже. Башенная установка какая-то с пушками. Его какая красота, якоря. Но это надо в них разбираться. Их здесь столько. Форт объект Форт Александр Первый. Так как он сейчас пустует, легендарную бабушку здесь разместили. Молодцы, красиво нарисовали. Ну и, конечно, без чего нельзя представить Кронштадт. Это старинные сооружения военно-морские. Я не знаю, что это склады, казармы или укрепления какие-то. Но состояние реально относится к 1700-м годам. Ну и башня. так что теперь могу вам зачитать, что в данный момент перед вами 30 миллиметровая корабельная арт-установка АК-230. Даже номер есть. типа данного корабля или лодки. Полководцы победы. Тинцы Друзья, мы прошли по той части парка Патриот, где выставлена военно-морская техника и вооружение. И несмотря на то, что эта часть парка еще оборудуется, очень рекомендую сюда прийти. Особенно, если вы пришли в парк с детьми. Дети будут в жутком восторге. Первое, за что надо сказать властям Кронштадта спасибо. Это за бесплатные туалеты, недалеко от Морского собора. Как раз вот на месте вот этого дока, или как это называется. Ну, в общем, если вспомните фильм «Секретный форватор то Шубин с невестой своей гуляли здесь. Ну, тогда была осень, сейчас весна, выглядит совсем это... Канала по-другому но это продолжение того дока петровского который мы снимали в парке вот я развернулся здесь стена вот этого парка патриот и там идет док который вы видели раньше не забудьте подписаться иногда выкладываю что-то интересное всего доброго. Спасибо за внимание.